Да да та да та да да да. Так какой прекрасный вид. Сегодня смену начинает днем, не утром, ни внизу. Почему днем? Потому что хочу показать, зацепить тему работы в слепой зоне. Слепая зона это вот там за зданием, Там я ничего не вижу. Сейчас буду демонтировать пилоны и туда спускайте. Покажу как это делается. Еще один момент слепая зона была. Вот здесь у меня угол. Он все рос, рос, рос. И ниже там уже не видно. Они складывали эти так как называется мне скажите я скажу Региля, вот выносной площадки И они сюда с угол складывали мне было не видно сейчас будем вот здесь а вот демонтировать эти пилончики эти пилончики будем за здание складывать покажу как работаю на что ориентируюсь разумеется все делаю через раци там не этот ну, не по два даже решили давай. Давай, еще сложнее будет ему внизу ставить просто. Вот. Примерно я, когда брал, я примерно помню где это. Но сейчас посмотрим, куда он захочет поставить по два сразу, потому что поднимал по одному здание иду. Я примерно знаю, где по метражу и по повороту он находится. подождешь, пока не майной. Я лопату принесу. но все в снегу, потому что... Я вот вывел маленько там, посмотри, что еще надо туда колеской давать, не надо. Как будто не слышно, да? не Сейчас как раз время есть объяснить. Вот я примерно стрелу направил вот так вот поэтому. Я знаю, что где-то где здесь должен быть или здесь вот в этих вот, мы в этих краях брали не там где-то, а вот здесь вот, мы брали в этих краях. Вот вылет конкретный показан, где-то 30, 31 было по вылету стрела. Вот, то наш полтонны. Когда с полностью он будет 0 Здесь 36 что ли там или не помню, ну но... а это у меня вылет, все правильно. Вот вы, этот высота. 36 или 40 покажет но он сам стоит ограничитель и ограничитель сработает заметно там можно как бы любую скорость ключательность все равно поставить тихо спокойно так что сейчас будем войновать он вот сейчас там почистит лопатами и будем смотреть как что такое слепая зона конечно работать в слепой зоне не очень я вам скажу комфортно и удобно почему потому что не видишь, что там может быть. Ладно, это опалубка, она легкая. Здесь как бы можно по... Это, ну, чуть-чуть поспокойнее поработать, не так напряженно. А когда работаешь с тяжелыми грузами за этими, за зданием, допустим, в теплой зоне, там нужно... Проф... Вот, мамайна Сейчас покажу, потом поговорю. Видите, я уже колетку ровно подвел, значит. Я просил Вот Я на полной скорости моего. Сейчас она автоматом у меня затормозится. Нечезаюсь у нас. Все. Это на этом. Видно, что ушла бегровая подвеска. Сам. Левый, поворот. Левый. Левый поворот не говорит, чуть-чуть вот, или много ему надо. Левый поворот я могу дать, чтобы до конца здания мы увидим. Надо чуть-чуть или что надо... Когда поворачивай, поворачивай. Поворачивай, поворачивай. Значит, Надо еще поворачивать. Сказано, там найдет место, поставим. Теперь еще поворот было состояние. Сначала правильно было бы, если бы он наверху я груз видел, он поворачивал и так. Но а а никогда я его спайновал. И он просит меня с кареткой и поворотом играть. Мне же не видно, а мне видно. А когда вдвоем видно, так это лучше. Плопот. Каретку. каретку, левый поворот давай. А, еще рации там нажимать не нужно. Работаю чисто вот по, прибор, по приборам и Нажимаю Как груз-то не тяжелый, все спокойно Все нормально Ну, Поворачиваю, повернул, все, стою, жду Сейчас он там приготовит И мы будем дальше майновать Он мне по рации все говорит У меня рация она на Фоксе здесь рядышком Лежит Все, и по рации мы работаем Спокойненько Сейчас он спойнуется, у меня вот здесь 0 покажет, значит все Полностью положил груз Все она цепит, аккуратно там уйдет со сторонку. И я начну веровать. Сейчас я это все покажу. Как это все делается. Потому что слепая зона для работы очень опасненькая такая. Она неприятная. Просто неприятная. Почему неприятная? Потому что ты не видишь. Там может быть хоть что. Случай был такой. Потому что когда тяжелый груз на этом. Я немного возьми, конечно. Тяжелый груз на Топ. может быть ты его не видишь, ты не знаешь, что делать он, ты даешь, даешь, есть, он закончился это напрягает был такой случай в Екатеринбурге Липхер, короче, стоял за, тоже не видел за зданием банк убрал банка большая была тяжелая, он уже дал вытяжку полностью она не идет а что разнорабочие, недолго думая, ломами его скинули с этого помогли, называется и этот Стрела у липкера вот так вот, ну скорее поехала вперед, разумеется. Этот давай, майна. не удержал и загнули, майна. короче, кран. Не уронили, но загнули. Загнули серьезно, в поворотке вот в этих механизмах. Заг... Стрела как бы ровная, все четко. А сам поворотный механизм противоречит вверху, жопа, вверху была. Вообще неприятная ситуация. Я это видел, ездил, смотрел. Во, ноль, все, я смайновал, ноль, я бы стоп. Сейчас будем веровать, веровать наверное, тоже аккуратненько, потому что, Мира я... говорит, я начинаю, даже там пустое, я, я все равно начинаю потихоньку, что мало ли, что он не усмотрит, там зацепится, вот видно по тростам они качаются, наверное, со стороны стороны, это потому что просто я ну, забрал, а когда они так качаются, то есть хорошо, они могут спить что-нибудь. Пока я не увижу, что там все нормально, все четко, мне ничего не мешает, я могу смело вервать, я скорость не увеличиваю. Вот, все, вижу. Все, вот скорость поднял, завервал. Все, похоже. Вот так вот спускаю. Все не погнал дальше. Подводить. Вон стоят здесь уже у меня. и опустить вниз 6 пилонов. пилоны они легкие, ладно, они нормально можно. Здесь когда было, здесь были региля и фанеру они все складывались. На, на угол почему-то таскали. Почему на угол таскали, я не, поню, не понимал. Но я им сказал, больше не таскать я поднимать не буду. Они перестали это отыскать И больше я не поднимаю это все Потому что это вообще неудобно Никак неудобно, ни разу Там просто Сам Момент поднятия Они еще стоят на краю Я вытаскиваю то надо отвести Ну, несколько движений ты сразу делаешь Если я что-нибудь не угляжу То кто-то из них может шлепнуть Разумеется, я отказался от этого. Все, они больше раскладывать не, не стали. Я говорю, поднимать не буду, и все. Они больше не уложат. Ну а здесь, как бы, как-то по идее мы сверху бывает, человек еще контролирует, стоит с рацией. На поляне и вниз смотрит. И внизу человек с рацией. У что почему-то они перестали пользоваться второй рацией. А одной пользуются вот этой. Потом вопрос задавим, что это такое, почему так. Ну и все, и вот так вот работаешь с любой зоне. Ладно, здесь еще такое расстояние, как бы, не сильно далекое. Бывает, что зона на конце стрелы, она в основном вся на конце стрелы. А на конце стрелы, сами знаете, прижимание и вот это вот все болтание, она гораздо мощнее, ну, качается мощнее, прижимается мощнее. И там опаснее работа. Любое не, любое не то верное движение. Я со стороны просто наблюдал за работой, как работают на когда не видит разучить там контроль уже не тот он ведь делает это делает но уже не так он делает для себя а не так что он не понимает что такое натяжка что такое может качнуться как заверовать потихонечку вот эти моменты нюансы очень важны при работе с липой зоной всегда там должен быть человек с этим вот он не машет вир а там человек понимающий так вот идет задан Тяжку просит Краса болтается, а он просит ее заверовать Опасно тоже Хотел вот давно сказать про эту рабочую зону туда Потому что Она есть и быть Тема для ролика хорошая Греется, зарядится Сейчас посмотрим, тогда вот вторую покажу Все показывать не буду, потому что все надолго затянется так краткости покажу сегодня. Виро, виро, топ стоп, оп, стоп. Отвлекаюсь сам маленько на камеру да туда. и тогда поворачиваю задание. Задание винука рядочку, но не моего когда вот каретка с этим с поворотом стала там, где надо, можно будет нанимать. Ну, вот. Примерно знаю уже, куда он вот может. Мы вот так Сейчас укушаем, как он там был командовать на этом на конце стрелить стоп-стоп стоп стоп вот подошли по уходу дела хотя по высоте вылетами каждые каташки просто там забор еще забор уложит оператора который там бы снимал Я еще немного левый поворот но я здесь бы снимал еще немного стоп стоп вперед корефо поворот вперед корректно еще немного вперед еще немного стоп Вперед давай. Стоп Давай, ты майнуешь? Майнуешь же там, разумеется, Стоп. на первой скорости На второй, третьей скорости не надо включать Все, майна потихоньку Вот, даже даже он просит потихоньку Потому что там мне не видно И что он там делает, непонятно что там вся работа происходит на первой скоростях. Вот он спальня, она вот ложится и видно, что троста поворачивает влево, чуть-чуть повороту влево, чтобы не тянуло, ни вправо не было. Ну, спокойно он ложился. Все вроде скволновали, да, отпольмовали. Вот. 0 тонн все вот примерно 36 40 уберу давай забирай веру забирай веди у нас на площадку делай по это вроде поднять когда он говорит смело беру значит можно смело веровать я вот уже даже не дождался смело смело беру потому что видно по они пробные и стропа две команду смело, начал посмотрел, что ли, ничего недели целяет. Наверху. То, я погнал за регилями, вот они, под одной. Это как бы моя рабочая зона нормальная. А, так. Вот, и слепой зоны уж и здесь уже слепого ничего нет. Тут уже нормальная работа. Нормальная обстановка. Привычная. Так что, друзья, вот так вот происходит работа по этому слепой зоне. Думаю, было полезно. Не забываем подписаться на канал, нагрузить лайками, подавить колокольчик. Увидимся в следующих выпусках.